Обустройство скважины можно выполнить через кессон. Это такой металлический ящик размером, как правило, метр на метр и два в высоту, с горловиной чуть меньше, порядка 60 на 60 сантиметров. В нем размещено все оборудование, автоматика и трубы. На этих кадрах смотрим работу автоматики по манометру давления воды в системе. Для комфортного пользования водой давление включения насоса должно быть порядка 2 атмосфер. Удивительно, но еще вчера на этом месте стояла буровая техника, а сейчас мы с вами настраиваем реле давления. Выключение насоса желательно задавать в пределах 3,5-4 атмосферы. При таком варианте обустройства скважины водоподающую трубу проводим в дом в траншеи глубиной около 1,6 метра. Для летнего вывода не забываем делать слив. В деревне на питание насоса будет актуальным установить стабилизатор напряжения. Он убережет насос от перепадов в сети. Подключив водоподающую трубу к водопроводу в доме проверяем наличие воды. Друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, звоните, если вам нужна консультация, за нее я денег не беру. Я обещаю, что буду стараться подробно раскрывать тему бурения и обустройства скважин в своих видео.